О, а что это у тебя такой ножик дешманский, слышишь, дядь? Хе-хе, продай, купи нормальный себе нож, не позорься, ты давайте с ней на геройке, с таким побочным ножом ходишь Слышишь? Ну зайти с ножом, если ты зарежешь, ты девка вонючая